Здравствуйте, дорогие зрители блога компании Альтер Сегодня мы поговорим о системе отопления, а именно о системе отопления от теплового источника тепловой насос. Как вы помните, тепловые насосы делятся на три подвида. Каждый из них имеет преимущества и недостатки, но в общем, каждый тепловой насос имеет следующее преимущество и недостатки. Итак, первое преимущество. Тепловой насос является самым экономичным в эксплуатации источником тепла. Ним отапливать практически в 2-2,5 раза дешевле, чем газовым котлом, и в 4-5 раз дешевле, чем электрокотлом. Тепловой насос является одним из самых простых источников тепла в эксплуатации. Вы один раз настраиваете путь управления на тепловом насосе, и больше к нему не подходите практически весь сезон. Обычно хороший тепловой насос снабжается хорошим средством автоматики. Совершенной автоматикой. Следующим одним из самых значительных преимуществ теплового насоса является возможность работать не только на систему отопления, но также на систему кондиционирования. То есть вы не только можете отопить ваш дом, вы можете его и охладить. Таким образом вам не нужно использовать сплит-системы на фреонопроводах. То есть вы избавляетесь от наружных блоков, фреонопроводов, и остаются только внутренние блоки, и в данном случае они будут уже называться не кондиционеры, а фан Так как они будут работать на охлажденном теплоносителе от теплового насоса. При этом нужно учесть, что если вы работаете также на холод, вы эксплуатируете больше ваш тепловой насос, и таким образом вы еще больше экономите. Еще одним важным преимуществом тепловых насосов является их долговечность. 10-20 лет беспрерывной эксплуатации, если вы приобрели хорошее качественное оборудование. Какие же общие недостатки имеет тепловой насос? Серьезным недостатком теплового насоса является его дороговизна. Он относительно дорого стоит. Если вы устанавливаете тепловый насос воздух-вода, вам не нужно строить природный источник тепла. Как, например, для теплового насоса грунт-вода или же вода-вода, где необходимо строить также природный источник тепла. То есть для грунта это, например, геотермальный контур, для насоса вода-вода, это геотермальная скважина с установкой скважинного насоса. А теперь поговорим о каждом тепловом насосе. Тепловой насос воздух-вода. Преимуществом является быстрый монтаж, то есть это один блок, который устанавливается на улице, на определенное основание, его установили и забыли, иногда Тепловый насос-воздух-вода может комплектоваться внутренним блоком. Обычно он занимает немного места, даже меньше, чем навесной газовый котел. Для него нет необходимости строить природный внешний источник. Что же касается COP. COP здесь может изменяться. И мы говорили на прошлой встрече, что он изменяется по гиперболической зависимости. Но для хорошего оборудования COP среднесезонный равняется 3 и выше таким образом мы все равно экономим значительное количество тепла либо холода для вашего дома также тепловой насос воздух вода не занимает места в помещении дома что же о недостатках этого теплового насоса это погодозависимый источник когда температура за бортом упадет ниже минус 5 градусов цельсия работу на тепло продолжит газовый котел также тепловой насос может работать на тепло совместно с газовым котлом Согласно той схеме, которую для вас сделают теплотехники. Еще одним важным недостатком является то, что тепловые насосы, даже современные тепловые насосы, работают до температуры за бортом минус 20 градусов Цельсия. Таким образом, когда на улице будет минус 20 градусов Цельсия, тепловый насос просто отключится. И ваша система перейдет на работу от газового котла, либо электрокотла в зависимости от проекта. Тепловой насос ⁇ Грунт-Вода ⁇ Бесспорно самым лучшим и важным преимуществом такого теплового насоса является то, что это независимый источник тепла. Не нужно устанавливать ни газовый котел, ни электрокотел. Тепловой насос справится сам. Тепловой насос ⁇ Грунт-Вода ⁇ это практически постоянный COP. И этот COP 4 и выше. Это также стабильная выдаваемая тепловая мощность. То есть его эффективность не падает. Почему так происходит? Когда у нас СОП-4, мы затрачиваем 1 кВт электроэнергии и таким образом получаем 4 кВт тепловой энергии. Откуда мы их получаем? Мы получаем их из грунта. Грунт на глубине ниже 5 метров имеет температуру 8-15 градусов. И это достаточно стабильная температура. Таким образом и СОП наша не падает. Также нужно учесть, что тепловой насос «Грунт-вода» ниже по цене, ниже чем тепловой насос «Воздух-вода». Какие же недостатки теплового насоса «Грунт-вода»? Первым и самым важным недостатком теплового насоса грунт-вода является внешний природный теплообменник. Природным теплообменником может служить геотермальное поле или же геотермальные скважины. Нужно сказать, что тепловой насос грунт-вода дешевле, чем тепловой насос воздух-вода. Но за счет затрат на геотермальный теплообменник его цена возрастает на 15-20%. Также геотермальный теплообменник необходимо заполнять рабочей жидкостью, не незамерзающим пропилингликолин. Зачем необходима эта рабочая жидкость пропиленгликоль? Тепловой насос так охлаждает пропиленгликоль, что он выходит из теплового насоса ниже 0 градусов Цельсия. Если заполнить грунтовый теплообменник обычной водой, она будет замерзать. Какие же преимущества и недостатки теплового насоса Вода-Вода? Значительным преимуществом теплового насоса Вода-Вода является его COP. COP теплового насоса Вода-Вода может быть 5 и выше. За счет чего это происходит? Как вы знаете, вода является самым энергоемким источником тепла, так как она может впитать больше всего тепла. Следующим преимуществом является стабильная выдаваемая мощность теплового насоса, так как температура воды также достаточно стабильна и она в пределах 7-15 градусов Цельсия на протяжении всего сезона. Что же к недостаткам теплового насоса Вода-Вода? Первым недостатком является установка или же бурение Водяной скважины. Также это установка скважиного насоса. Также необходимо учесть, что необходимо бурить две скважины: одна скважина для того, чтобы забирать воду, вторая скважина, чтобы ее сбрасывать. Также мощность насоса скважиного будет значительной, потому что напор, который нужно преодолеть, также значительный. И таким образом, если просуммировать общую мощность такой системы, то есть, например, мы затрачиваем 1 киловатт электрической энергии на работу теплового насоса, и, например, 0,5 кВт на работу скважинного насоса. Таким образом, система потребляет уже не один киловатт, а полтора киловатта. Но для того, чтобы понять, насколько выгоден такой насос, необходимо сделать технико-экономический анализ, который покажет, стоит ли применять такой тепловой насос для вашего дома. Если вы хотите получить технико-экономический анализ для установки теплового насоса на систему отопления вашего дома, обращайтесь к нам по номеру телефона, который вы можете найти в описании к этому видео, а также на сайт нашей компании.